Дед, вставай, посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай, через десять годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Скачков Петр Явлев, Яков, это Яковлевич, рядовой снабир, 4-й строковой ротой. Призывался Ростовская область, город Новошахтинск, медаль за отвагу взял, но он дважды ранен, как нужен. Для вас буквально в двух словах. Что для вас День Победы? Это все. Это гордость, это праздник, это Родина. Это все. Кто у вас на фотографии? Это мой папа, танкист. Мой папа танкист. И мама. И, и мама тоже. Она. Танкист. Как их звали? Они воевали? Они готовили танкистов, готовили. Папа танкистов готовил. В танковом училище в Сызрани работали и готовили танкистов. Папа писал много раз заявление на фронт, но его не отпускали. В двух словах, что для вас День Победы? Для нас День Победы это все. Это и радость, это и слезы. Несмотря на то, что мы в Греции уже 25 лет, но нашу родину Россию мы никогда не забывали и не забудем. Мы стараемся все это передать нашим детям и внукам. Спасибо. Нас... Тут я на фотографии? Что у тебя на фотографии? На поле. Как его звали? Оликар. Оликар Карламович, наш дедушка. Его брат. Они воевали? Что вы не знаете? Абрам Карламович погиб в Польше. А это? Оликар Карламович, наш дедушка. Кто его дедушка? на Новороссийск. Что для тебя День Победы? А -а -а. Хорошо, для вас что День Победы? Это великий праздник. То, что мы существуем сегодня, живем это ради того дня, ради тех людей, которые погибли ради нас. Спасибо. Кто у вас на фотографии? Мой дедушка. Как его звали? Серхов Тимофей Романович. Он воевал? Воевал всю войну, прошел. Больше я ничего не сделал. Выжил? Выжил, да. Умер, умер потом на Урале. Для вас день победы. В двух словах? День победы. Великий день. Освободили нас от, от фашизма. Что разговариваем по-русски, спасибо им за это. За свободу. Спасибо. Εγώ τιμάω τη μνήμη του παπού μου. Ο παππούς μου ήταν στο Εάμ Ελλάς. Ήταν αντάρτης. Πολέμησε τους φασίστες. Πολέμησε τους ναζί. Το πιάσανε εκμάλλωτο. Τα κατάφερε. Κλείτωσε. Και έρχομαι ενός εδώ πέρα. Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. <Καισίες> το βασισμό, το ναζισμό, το πολεμάσις. Το τζακίσις. <Καισίες> Στη μνήμη λοιπόν του παππού που και εγώ εδώ πέρα. Αυτό είναι η παππούς. Это огромная помощь, которую оказала Греция в 1941 году в Великому Советскому Союзу, отсрочив нападение в Германии на СССР на полтора месяца. И вот это, что бы ни произошло, какие бы там санкции и прочие гадости не были, это не умрет никогда. Русский и греческий народ всегда будут вместе. Спасибо. А для вас? А для меня это слезы, в первую очередь слезы, такой трогательный праздник не существует, Я думаю, не только для меня, а для многих. Что для тебя День Победы? Для меня День Победы — это великий день победы над фашизмом, над тем феноменом, который больше не должен повторяться. Вот над тем ужасом. Я не думаю, что мир во второй раз это позволит. Вот. И, знаете, я, я что думаю? Ввиду того, что сегодня посредством коммуникации и технологии наши дети привязаны к компьютеру. Мне бы хотелось к идее насчет бессмертного полга добавить еще свою идею, которая называется, я назвал ее минута осмысливания. Или... Скорее всего, осмысленно так лучше. Мне кажется, надо в школах в России начать и по всему миру. Э, э, во время э, урока истории, э, когда изучают историю Второй мировой войны, э, э, заставлять детей не учить их минуте молчания стоя, а вот именно сидя э, учить их в минуте э, осмысливания. Что это будет минута и молчания, и минута осмысливания. А перед этим показать им фотографии чтобы дети осмыслили трагедию Второй мировой войны. Мне кажется, это, это, этот нюанс очень необходим в наше время, потому что люди уже понемногу начинают уходить от запахов, от реальной жизни, от, от боли, от радости, привязанной к интернету. Надо как-то потихоньку детей возвращать к реальности, учить вещам необходимым, исторически тем более необходимым вещам, которые не должны забываться, особенно Вторая мировая война. Что для вас значит День Победы? Для нас, значит, очень многое. День Победы – это день, когда э, мы победили всех и выиграли эту войну. Моя мама, Калина Александровна она участвовала э, в защите Москвы э, в 7 зенитно-прожекторном э, полку 53-й дивизии. И э, до 1944 -го года она была на э, фронтах войны и э, она затем э, закончила войну э, в начале 1945 -го года, а в 1945 году я сделала. Что ты знаешь об этом книге? Что мы мы победили фашизм? Если бы нас захватили бы какие-то немцы, тогда было бы одно большое государство, Германия. Это было бы хорошо или плохо? Плохо. Почему? Потому что все страны поработили бы. Что для тебя значит День Победы? День Победы – это день, когда Советский Союз успешно победил во Второй мировой войне, еще называется Великой Отечественной войной, фашистов и и мы этот день помним и гордимся нашими прадедами это твой прадед это мой двоюродный прадедушка он был генералом-лейтенантом уткин Юлий петрович прошел всю войну без ранений и контужения старший сержант артиллерист Прежде ранен, дважды тяжело контужен. Последний раз 4 мая при берлинской операции с войны вернулся уже в середине лета 45 -го года. Это мой второй дед Иван Тихонович Пехотинец был офицером после войны всю жизнь отдал армию. в армии звание майора, умер, был военным комиссаром. Вот, а этот дед был хорошим механиком и после войны работал а, начальником мастерских. А это дедушка Юра, мой двоюродный дед. И, Уже в свое сказали. время да, в Советском Союзе был известным человеком. Близкий друг генерала Вареникова. Работал, служил а, в всевозможных африканских странах а, военным советником. Спасибо. Можете рассказать о, вашем, о ваших родственниках, которые здесь изображены? Это, это, это братья это прадедушки моего мужа, Калайдовы, Николай и Василий. В их семье было семь детей. Василий погиб на фронте в 1945 году, а Николай дошел до Берлина. Вот Такие замечательные братья у нас, родственники, воевали за нашу страну. Лично для вас День Победы, что значит? День Победы для меня это большой праздник. И он становится для меня все более и более важным, все более и более значимым, торжественным. Вот, я этому очень рада. И по-настоящему его полюбила, даже уже вот сейчас, наверное. В детстве мы его так торжественно не отмечали, это всегда было немного грустно, больше грусти, а сейчас вот с экспертным полком просто на самом деле чувствуем, что мы все вот едины, что мы все стоим за правое дело. Спасибо. Лично для тебя, что значит День Победы? День Победы это праздник, это победа над фашизмом, это... Сулезы на глазах от счастья, просто я не могу, у меня мурашки по коже, это самый любимый праздник, который есть, это лучше, чем день рождения, Новый год, просто, это, наконец-то мы победили, зло, победа – зло, скажем так. Спасибо. Пожалуйста, папочка, прошел всю Это войну. кто у нас? Николай с первого до последнего дня, всю войну прошел, закончил в Берлине и вернулся с ранениями, завернулся вернулся живой. Для вас День Победы что значит? Все, самый большой мой праздник. Я не могу оставаться дома. Это такое счастье, что мы можем прийти и все вместе порадоваться. Что я так рада, что вот мы это все организовываем. Не знаю. Для меня это какая-то просто необходимость. Вот я жду этот день, чтобы вот прийти и вот так вот порадоваться. И чтобы наши дети помнили, чтобы внуки, чтобы наши правнуки помнили это, чтобы этот праздник никогда никто не забыл. Вот это для меня не знаю. Для меня это очень важно. Я чудом, вот, меня отец, отец чудом остался жив в войну. Их ночью выстроили э, в декабре месяце под Хабаровском. Они готовились к войне, там, курсы подготовительные. И человек 500 вызвали все, значит, 10 человек и моего отца. Шаг вперед, вы остаетесь дальше готовить бойцов. Остальные погрузили и под Москву. И больше он никого из всех людей не встречал. То есть одна деревянная винтовка на троих все погибнут, как пушечное мясо. И отец остался жив. И родился я, и все остальные. И наша семья, и дети. Вот такой чистый случай. Что мы живем. А сколько погибло людей? Сколько людей зря погибло? Не будем обострять. Спасибо. Это я же не где-то вас. День Победы. Большое счастье для нас. Для, для поколения, для будущего. Слезы, и радости. Пару слов от вас. День Победы это история. Это не политика, это не... В какой-то степени может быть и политика. Но наши деды победили. Наши... Они нам дали будущее. Нам, нашим внукам, нашим детям. Светлая память. За то, что мы так... Победу значит, это как героизм наших отцов, дедов. Я сам служил, служил в Чечне, и как бы они дали нам светлое будущее, вот этот мир на земле, свободу от фашизма. то есть благополучие и, без, ну, как сказать, жить во благо. Э, кто у вас на фотографии? На фотографии мой дядя, Алисовиченко Иван Сергеевич. А, я вижу, он погиб в четвертом да. году. Что вы о нем знаете? Он закончил школу, потом закончил ускоренное военное училище и был отправлен на фронт. Погиб под Кениспергом. Старший сержант Танкист. Призывался он с, э, из города Петропавловск, Северо Казахстанской области. Что вы можете сказать о Дне Победы? Несколькими словами буквально. День Победы для меня большой праздник. Мои дядя, такие как мой дядя, они дали мне право жить, учиться, любить, верить, творить. Ну, это для меня просто великий праздник. И мой дядя, мой отец, мой дед и все мои родственники по дядиной линии Листичелка, все они военные. Это мой дедушка, он носит, Михаил Алексеевич, 1905 года рождения. Он прошел практически всю войну, призвался в 1942 году, учился на минометчика в Пушке, был ветеринаром по гражданской специальности, работал директором совхоза в Средней Азии. И когда его призвали уже в армию в 1943 году, воевал, дошел до Берлина, награжден многими орденальными медалями. За Берлином поехал и участвовал. Потому что его отправили в командировку. Под Берлином нашли племенных английских лошадей в одном поместье. И вот как ветеринар поручили ему возглавить, перевести этих лошадей в город Орел для дальнейшего размножения у меня День Победы очень большой праздник и вообще для всей нашей семьи. Мой папа хоть и не воевал, но зато, это не мой папа, это вот у Он не воевал, но он готовил курсантов в на училище, и после которых отправляли на фронт. И это была тоже очень сильная такая работа. И, победа, и поэтому мы очень празднуем всегда сейчас, и уже. И мама тоже очень сильно трудилась на впервые, конечно. Для нас очень большой праздник, мы любим его, И вот садишь, и картинки сегодня смотрела пора и плакала буквально, вот в виде, как проходят вот наши молодые силы, и наши я тоже с этим днем по рассказам моих родителей. И мне очень приятно, что, что моя родина достигла таких побед. Это великий праздник, Мы его очки из-за того, что мы все-таки весь советский народ победили фашизм и вышли победителями из этой кровавой войны. Меня в этой войне дедушка и воевал э, дядя мой, это отец и сын, дядю призвали, ему было 19 лет и вот всего за короткое время, э, около полугода, он был награжден четырьмя орденами. Орден Красной Звезды, два ордена славы второй и третьей степени, Орден Отечественной войны и двумя медалями за взятие Кенигсберга и э, за победу над Германией. Спасибо. Дедушка, к сожалению, погиб очень быстро. Через два месяца он скончался от ран под Мелитополем. Это его дед, мой папа, критический партизан тебя Самый великий праздник на свете. Я целый день в этот день плачу. Я счастлива, что одержана такая победа и плачу о людях, которые положили свои жизни. Нет. нет боли никого. Наш народ остановил два раза самые великие нашествия за историю всю мира. Наполеона, войска, перед которым склонились все остальные страны. И Гитлера, перед которым склонились практически все страны. И я счастлива, я горжусь своим народом. И очень скорблю о погибших. Надо, чтобы эта память перешла нашим детям, нашим внукам, чтобы они гордились, чтобы они понимали это. И чем старше они будут становиться, тем важнее для них будет этот день. Когда мне было 20 лет, я понимала важность этого события, но я его по-другому воспринимала. А когда у меня появилась семья, дети... Я стала понимать, как это страшно, когда твои дети уходят на войну, и если не дай бог, они не прощаются. Я всегда переживаю о тех людей, которые погибли, об их материалах, об их близких. У меня это священный парк. Здесь мой прадедушка Николин Кузьмин. Он, мой дедушка был партизан в Рынских лесах, а его вместе со всем селом расстреляли за связь с партизанами. А это мой папа, Гайдуба Константин. Он служил на Кубе. А это наши донбасские герои, представленные Ивием Моторола. Но ну, я считаю, что это наша донбасская семья, и они как члены нашей семьи. Я из Макеевки. Что для вас значит я здесь прежде всего потому, что благодарен всем тем, кто сложил свою голову за нашу жизнь сегодняшнюю. Я здесь прежде всего потому, что благодарен Греции, этой небольшой стране, которая оказала огромное сопротивление фашистам. Я здесь, потому что многие в Европе забывают про то, кто победил. И что Советский Союз практически боролся против всей Европы. Что для вас значит День Победы? Ой, самый святой праздник для меня. Папа мой воевал всю войну прошел. С Кавказа до Берлина. Самый дорогой праздник для меня. Мы ходили к отцу в этот день и праздновали всех вместе. Сейчас папы моего нет. На это как в прошлом году, спрашивал, это мой отец, который не на фронте был, а в тылу, работал в, в авиационном заводе в да. Для тебя этот день что значит? Это, это свобода, это освобождение Европы от фашизма, это чтобы фашизм исчез с земли навсегда, мы будем за это бороться. Для вас лично значит День Победы? Очень много. Очень много. мой отвоевал. Прошел всю войну. С 38 по 1947 год. Бил японцев, вернулся живой. И я тоже самое прошел и Афганистан, и Чечни. Так что война это не понаслышке, а очень серьезная проблема для всех. Лучше не воевать, лучше жить не надо. Спасибо. Как наши деды, наши родители все воевали. Это же день победы. Радоваться надо. Мы такие радостные, что Владимир Владимирович Путин сохраняет эту традицию. Спасибо ему. И думаю, что наши дети будут также счастливо жить. Поэтому я ношу его. Я, я поэтому его одел. Одобряю. Умница. А для вас лично? Сегодня Дадон был в Москве. Сегодня Дадон был в Москве. Она а -а -а. из Молдавии. Да. И поэтому я поздравляю Дадона, Игоря, что он приехал в Россию и с Путиным провел этот праздник торжественный. Да. Поэтому Спасибо. слава героям, всем россиянам. мой золотой. Что для вас значит День Победы? конечно Что для нас значит День Победы? День Победы. День Победы. День Победы. Что скажешь? Поймали на Вот я пришел, спросите, Николай пришел с папой. Это знаменитый разведчик Коршун. За него немцы давали 50 тысяч марок. 156 языков. Вот он наш Василий Фисатиди. Это гордость понтийского военизма. Воевавшим за свободу советского государства. Спасибо. Что для вас значит этот день? Победа! Победа! Над всем! Дочка наша! Этот день лично для тебя? Это память наших родных и близких. Здесь на фотографии мой дедушка родной. Он погиб под Киевом, защищая город Киев. Я сама из Донецка. Мне очень больно и обидно, что наши сейчас судьбы разбиты совершенно Безобидно народ страдает. Другие и есть войны. Нету единой судьбы. Если они только все вместе. Это боль каждого из нас. Это боль одного всех из бывшего Советского Союза. Всех затронула война. Помните, ребята. Не забывайте. Радость и гордость за наш бывший советский народ. Но это день жизни, вторая Пасха, потому что мы все получили жизнь от наших отцов и дедов. Пасха Христова. Христос воскресе. Сами наилучшие в жизни. У меня это сегодняшний день. Столько людей уважают моего отца, ветеранов, всех погиб царство своим небесное кто остался живут сто лет это значит самый самый дорогой хороший день как сказать освобождение что мы свободны что у нас все хорошо что дети внуки у нас слава богу мы дошли до этого четыре года в окопах четыре года пройти пол европы как, сколько сил сколько мужества надо было под пулями Семья далеко, дети далеко, а до смерти было четыре шага. Для меня это и горе, и радость, и в общем дико. Это для меня самый большой праздник самый большой праздник. Я в этом году ничего не отмечала. Это для меня и Новый год, и Пасха, и вообще все вместе. И будущее, и настоящее, и поддержка, и слезы, и для моих детей и благодарность. И все слова, которые могу только выразить, вообще это день. И благодарность всем ветеранам, которые вообще обеспечат для нас будущее. И э, то, как мы себя чувствуем здесь, в Греции, будучи русскими, благодарим вообще. низкий нашим плошим Αυτή η ημέρα για εμάς σημαίνει ότι οι πατεράδες μας και όλος ο λαός της Ουγιακής σαν αδέντια δώσανε μαζί τη μάχη εναντίον του ναζηφασισμού. Είναι η ημέρα μήμης, είναι η μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σοβιετικοί στρατιώτες με, μια, ε, με ένα μεγαλείο ψυχής ξεπέρασαν τον εαυτό τους και κάρχωσαν μέσα στο Ράισταρ τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης, της μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης με ηγέτη των στρατάρχης Αυτή η ημέρα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ μα ποτέ από την ψυχή μας και κάθε χρόνο θα для меня, как и наверное, для всех наших соотечественников, это самый светлый праздник. Праздник, когда мы чтим память наших дедов отцов. Тех, кто подарил нам победу, подарил жизнь. Те, кто был той страшной войне и затем поднимал родину. Мы признательны им и должны быть достойны их памяти. Это важно. отец или дед? Это дед по, бабушке, по бабушкиной линии. А еще трое детей не несут, троих дедов по линии деда. Mm -hmm. а, воевали четверо, трое не пришли с войны. Один вернулся, вот и благодаря ему, собственно, мы живы сегодня. Спасибо. А, вы знаете, у нас же в каждой семье есть свой герой, свой погибший. Поэтому... Давайте почти их память и будем достойными их поняли. Для меня это сейчас очень неожидаемый праздник. Я из Луганска и мы ждем свой День Победы. Поэтому я теперь понимаю, что такое война и как люди ждали этот День Победы мой отец. Когда началась война, ему было 21 год. Он 20 -го года рождения. Окончил Одесское военно-морское училище. И весь фронт прошел связистом, радистом. И был в Берлине, у Рейхстага. Это вот я увеличила фотокарточку. Фронтовую такую маленькую была у него на фоне Рейхстага. Вот. Потом он, когда пришел в фронт, женился на маме. И потом уже рождались дети. Вот так вот. А умер он в 1987 году. День Победы что значит? Это для меня праздник, что я всегда плачу. У меня всегда слезы из глаз. Спасибо. Что для тебя значит этот день? Uh, мой дедушка прошел войну от звонка до звонка, как говорится. Это День Победы. Это Наши деды подарили нам свободу. Нам, наши деды подарили нам путь в это будущее. Мера. Η μέρα είναι πολύ σπουδαία ημέρα για μας γιατί πραγματικά είναι η νίκη ενάντια του φασισμού και θα πω, η Αγία Ρωσία έχει δώσει το καλύτερο της αυτό και την ευχαριστούμε και ευχαριστούμε όλους αυτούς που πέσανε υπερφίσεως και πατρίδας και βοηθήσανε για να είμαι σήμερα εγώ ελεύθερος εδώ και να εκφράζω όλο αυτό το ωραίο γι' αυτό και εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την Αγία Ρωσία και όλο το των λαών αυτών που πραγματικά και τώρα αγωνίζεται παντού σε όλα τα μύχη και τα πλάτη του κόσμου και το χριστιανισμό για τα στα ανθρώπινα, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Δεν υπάρχουν λόγια έτσι, να τους περιγράψεις. Ευχαριστημένη την αγνή, εγκάρδια, παντοτινή ελληνορουσική φιλία, συνεργασία και ορθοδοξία застрелили ноги он не мог бежать и взял гранату и взорвался у себя что для вас значит этот день? этот день значит э, то, что мы должны все помнить наших отцов, наших дедов которые повергли фашизм и не дали народам Европы быть под каблуком фашизма что для тебя значит этот день? этот день значит для нас самый большой праздник праздник мира, потому что наши отцы и наши деды пали за этот день, чтобы у нас было чистое небо, голубое безоблачное. Большое всем спасибо и бывшие соц. страны, советские страны, которые завоевали фашистов, выиграли эту войну и завоевали мир во всем мире. Спасибо. Что для вас значит этот день? День победы? Этот день победы Великий праздник. И он значит очень много. Это, во-первых, связь времен и память наших народов. И мой отец воевал, и очень много греков воевали. Сегодня, к сожалению, бесстыжие некоторые. Депутаты парламента Греции левого толка выходят и оскорбляют нашу, якобы стала нашу... И стала страна огромная на смертный бой. Повзрослели до поры мальчишки и девчонки. Поэтому Многие из них со школьной скамьи ушли на фронт. Была, как вам сказать, Европа, Давали экзамен Европа. на аттестат зрелости. на передней линии боя. Вставай, страна огромная, και σηκώθηκε Ισπανσια, Η μεγάλη τεράστια χώρα Λίσκι, Νορβέσια, για να Λίσκι, πολεμήσει Βαλκάρ, μέχρι η θανάρτη. Όλοι μας αναμέσως τα αγόρια και τα κορίτσια. Χριστό, Πολλά από αυτά το αλλήν στον άλλη Βερμηθό. Это день, день Победы, от этого никуда не уйти, а эта традиция важна. это осталось, осталось традицией, бесконечной традицией. Греческий для народ, для страны это окончание войны, перенесшийся на нас, ужасы, оккупации, а, героически Поэтому сражался на чувство фронта, гордости, фронта, чувство фронта, тревоги, численно, а, в какой-то степени слезы, и слезы, все это, и мы получаем, когда приходим вот, на такие великолепные мероприятия, Союзники, Конечно, для союзники, задержав наступление фашистских войск на СССР, когда они которые нам, на месяцы а это? увязли а, а на Третьевском а а, фронте. Такое развитие событий имело видим, важное значение, школы, там, где мои дети, важное военное сюда, значение наверное, мы в парламенте против нацистов. Да, вот, Народы а, России и Греции едины в том, что подольство. только уважительная память Версенка, о великой победе передавая. Σήμερα είναι 9 Μαου. 9 Μαου είναι ε, η νίκη η συντριβή του φασουνασμού μέσα στη φωλιά του, το Βερολίνο. Εκεί μπήκανε, εκεί συντρίφθηκε το κεφάλι του παιδιού, του φασισμού. Είναι μια μεγάλη μέρα, Οι άνθρωποι ζήσαν ελεύθερα μετά τη, μετά τη 9 Μαου όλη η Ευρώπη. Что для вас значит этот день? День Победы для меня, как и для сотен миллионов людей на планете, это, конечно, в первую очередь праздник. Праздник, который, к сожалению, обращен и памятью многих миллионов жертв, которые были принесены на, на алтарь победы. И это день еще и день э, невольных размышлений о сегодняшней ситуации, в первую очередь в Европе, о том, что страшная идеология фашизма в новых условиях, меняя свою личину, обретая форму неонацизма в различных странах поднимает голову. Ну и тут, конечно, нельзя не сказать о прошедшей в этой воскресенье победе во Франции президента, который представляет прогрессивные силы. И неофашизм там не прошел. Это хороший пример другим народам Европы. То, как следует, несмотря на кризис, потому что кризис это всегда та ситуация, которая приводит к власти и дает возможность поднимать головы неонацистским силам в различных странах. Французы, по-моему, достойный привер тому, что ни при каких обстоятельствах Народ не должен приводить к власти неонацистские силы. Всех с праздником Победы, ветеранам долгих лет. Спасибо. Что для вас значит День Победы? День Победы это самый светлый праздник. Ведь именно благодаря ему над нами чистое небо. Именно благодаря ему мы живы. Именно благодаря ему мы свободны, а не Рабы. И именно благодаря ему мы можем радоваться и надеяться, и строить новую жизнь. Каждый по-своему, каждый строит планы. Все это возможно стало, потому что э, самая страшная чума, которая когда-либо поражала человечество, была побеждена в том далеком и в то же время столь близком 1945 году.